Ребята, всем привет, это канал Акстаре. Прямо сейчас я иду покупать две гитары, и они достанутся тем, кто сможет повторить то, что я играю. Это видео будет очень крутым, и, кстати, это новый формат. Обязательно ставьте лайк, если вы хотите новый формат на канале, а не новичка. А сейчас присаживайтесь подобнее, и погнали. В общем, на гитарах не было крепления для ремня, поэтому нам прям сейчас установят сюда крепление для ремня дополнительно. Также нам нужны чехлы для гитар, поэтому берем два чехла Ребята, правила у нас очень простые, будет два раунда, если человек проходит и повторяет мелодию первого раунда, он получает 1000 рублей, либо возможность участвовать дальше. Если человек выбирает второй раунд, 1000 рублей сгорает, но во втором раунде будет мелодия чуть посложнее. И если он сможет ее повторить, он забирает гитару, но люди не будут знать о том, что они могут выиграть гитару, и в этом самый кайф. Привет, а не хотите попробовать? Нужно повторить мелодию и получить приз. Давай. Просто кузнечик. Так что, сможешь показать, где здесь? Я могу, пятый лад. Пятый лад. Да? Три попытки у тебя. Три попытки? Да. Да, смотри. Ты, в общем, выиграл 1000 рублей. Но я ей предлагаю тебе второй раунд, там приз получше. Но тогда 1000 рублей сгорит. Так, а, какая песня следующая, это если я только соглашусь, да? Ну, да. 1000 рублей? Да. Не, ну второй раунд, там тоже простая мелодия, но там приз лучше. Прям, ну прям лучше-лучше. давай, ладно, Нужно сыграть Гарри Поттера. Ого. Давай, первая попытка. Давай, подскажу. Начинается со второй открытой струны. Подсказывать нельзя. Кое-что пропустил. Давай, последняя попытка. Было неправильно. Сколько так. Я забыл, что я пропустил. Так. Раз, два. Я не помню. Да ладно, ну что, однажды. Смотри, ты пропуск, пропустил, пропустил одну первую открытую струну. То есть, смотри, ты играл вот так вот. Надо было. А, там надо было поменять эту. Там нужно было одну открытую первую струну сыграть. Я тебе говорил. Вот, а при случае не говори, да, чтобы не обижались. А что было? Ну, гитару бы эту дорогую забрал и с чехлом, да. Чуть-чуть повезло. Ладно, спасибо за участие. В следующий раз повезет. 11 лет, идти, Один из уже почти. А не а, хотите поучаствовать? Смотри, О, первое нужно. А Повторить нужно. А за гитара есть? Стой. А я на электро играю, на то есть есть гитара? Супер. Смотри, ты выиграл тысячу рублей, предлагаю тебе поучаствовать во втором раунде, но тысяча рублей сгорает. Но во втором раунде приз лучше. А что там? А я вот не скажу пока. А ты тоже играть нужно? Да. А если откажусь, то что будет? Ты тысячу рублей заберешь. А во втором раунде что будет? Вот приз получше. Не буду говорить какой. Если я не смогу сыграть, я попробую. А там, ну как, окурками тоже? А ты вот сейчас посмотришь. Ну давай. <свист> Нужно сыграть а, мелодию. <просу> ну я хотя бы знаю, но... ну ладно, давайте. <просу> а с первого раза. Три попытки. Вторая попытка. сейчас смотри, давай вторую попытку. Да сейчас подберешь. <свес> <свес> <свес> Последняя попытка. Я не помню, что там дальше. А я на слух так не подберу на последнюю попытку. Да. <свист> <свист> <свист> было близко. Нужно было? Нет. Ну смотри, приз за этот раунд была эта гитара. <свист> да, но у тебя все равно есть. Так что чего расстраиваться? Нет, <свист> <свист> это вообще не моя. <смех> Блин, ну, вот просто против правил я не могу пойти. Да. Давай суперигру. А что там? Ладно. Давай, так, я сейчас себе сыграю другую мелодию, и у тебя будет одна попытка, чтобы я повторить. Давай. И если получится, Играю ее два раза, мелодию. будет нечестно, если я дам больше попыток, потому что у всех одинаковые условия. Да я поняла, нужно было отказаться. Взять тысячу? Ну да, ну, так... хотя бы что-то. А то сейчас расстрою, <смех> <смех> Все, ладно, давай. Начинается попытка. Ну, я, я уже забыла ездить. <смех> Могу сказать, начинается со второй открытой струны. <смех> Нет. Ну ладно. Не расстраивайся, ничего в следующий раз повезет. Очень хотелось отдать гитару этой девочке, она была такая добрая, но, к сожалению, все должны быть в равных условиях, поэтому я не мог дать больше шансов, иначе было бы нечестно по отношению к другим людям. Ребят, а, уже спрашивали. А, извиняюсь, простите. А, <сосы> что это было? Я подумал, что я их спрашивал уже. А потом понял, что нет. И потом они смортовали как на дебила. О, ничего, боже, чувствуешь? как не стыдно. Несчет, а в Тимбро вышло новое обновление. Напомню, Тимбро это приложение, где ты можешь научиться играть на чем Правильно, на гитаре. Балбес. Короче, ты в Тимбро можешь научиться прямо на своей гитаре, и сейчас я об этом расскажу. Тимбро считывает ноты с микрофона и показывает, где конкретно ты ошибаешься. А в новом обновлении в Тимбро появилась виртуальная гитара. То есть даже не обязательно иметь свою гитару дома, чтобы начать отрабатывать аккорды. Просто скачиваем в приложение и выбираем виртуальная гитара, либо настоящая. В чем фишка Тимбро? Она самостоятельно распознает твой уровень игры и подстраивает сложность упражнений под тебя. То есть, если ты новичок, то и упражнения на отработку гамм и аккордов будут простые. Но также в Тимбро появилось два интересных направления. Это отработка нот на грифе и отработка музыкального слуха. То есть, если в первом вы научитесь просто быстро находить ноты на грифе, то во втором вы научитесь их слышать и различать. Короче, Тимбро это твой маленький карманный помощник в обучении, а теперь еще с виртуальной гитарой. Обязательно скачивай по ссылочке в описании и учись играть и совершенствуйся. Ребят, не хотите поучаствовать? Нужно повторить мелодию и получить приз Не сможем, наверное, повторить Ну, смотрите, легкая И все Давай. Так. Ремень лучше надеть За голову Да-да-да right? Так, нет, руку туда посовет okay. Вот так, все, да Давай, три попытки. Первая попытка. Нет, Не. <свист> Вторая попытка. Нет? Нет. И третья попытка. <свист> Ты где это, Влад? Здесь? На да, первой стране. Но к сожалению. <свист> ну вот снимаем. Не хочешь поучаствовать? Нужно повторить мелодию и получить приз. А, Попробовать. Повторить? Да, за мной. Лё, Лёгкая. Блин, я, я гитару держал последний раз лет 15. Да, тут многие не пробуют, точнее, многие не играют, но побеждают. Просто кузнечка. Попробуешь? Блин, ну да, попробую. Но не уверен. Сейчас я можно подпочить? Три попытки. три попытки. Я пока отвернусь. А. Вот это поворот! Ну было. было. Ты выиграл 1000 рублей. Предлагаю тебе вот что. Э, попробовать второй этап. Сыграть мелодию чуть посложнее. И получишь более хороший приз. Но если не выиграешь, то 1000 рублей сгорает. Давай, давай. давай. Окей. сразу могу сказать, что я не сыграю. Ну, даже не попробуешь. Я могу повторить. Давай еще разок. Но повторить нужно с одной попытки. Что я и не сделаю, да, сейчас? Ну, да. Ну, так, подожди, а, пятого, да? был? А вот я повторял. Но могу сказать, что начинается со второй открытой страны. Да, это, это я заметил по руке. Да, да, да. Ну, вот, Женя. Правила просто для всех одни, я бы мог, но так, спасибо большое за участие. Да, спасибо, нет, что смотришь, да, если удачи. смотришь. Спасибо. Смотрю, в общем и целом мы поняли, что для второго этапа одна попытка это слишком сложно, поэтому также будет три попытки для второго этапа, чтобы хоть кто-нибудь смог сыграть Гарри Поттера. Надеюсь, мы найдем этого человека. Ребята, сейчас музыкальная пауза. Привет. Говорят, тут конкурс какой-то. Да, нужно повторить мелодию. Ага. Но она будет легкая. Ага. Вот, если повторишь, получишь приз. Ладно, ага. я шучу. Я шучу. Смотри, нужно повторить кузнечика. У тебя будет три попытки. Повторяешь, получаешь приз. Да, супер. Давай дальше. Ты сейчас выиграл 1000 рублей. Ага. Но предлагаю тебе второй раунд. Чё, нет. И там более хороший приз. Получается, у тебя будет три попытки также. Но 1000 рублей сгорает, если ты выбираешь второй раунд. Ну давай играть так и играть. Погнали. Okay. Сейчас нам одну минутку. Молодой человек, на секунду можно у вас? Да. Я тебя знаю, здравствуй. Привет. Пойдем. А, сейчас, сейчас, подожди господа, тут. Сейчас, секунду. Да? Я в ТикТоке на тебя подписан. А -а -а. Ты красава. Спасибо Это, большое. Здесь, короче, смотри, тема такая, что как бы, ну, нельзя, чтобы велась видеосъемка, чтобы меня я здесь старшей смены. Понял. Меня Борис зовут. У меня, короче телефон угу. вот я смотрю все твои Ты вообще красава спасибо большое а можно 30 секунд нам и мы уходим давай быстренько да и, и на набережную. хорошо спасибо так продолжим второй раунд гарри поттер <соцентричный> раунд> попробуешь <соцентричный раунд> также три попытки э, все понял. Ну, короче, смотри, какое дело. На самом деле мы, ну, приз 3000 рублей за второй раунд, но мы не ожидали, что кто-то выиграет, поэтому, короче, давай скажешь, что мы тебе дали, но мы не будем давать. А ты еще хотел? Тысячу? Ладно, на самом деле я шучу, ты победил эту гитару. Да ты гонишь. Да. Серьезно. Серьезно. Да, все, гитара твоя. Серьезно? Не, без гон? Да. И чехол еще в подарок. ]asuret. Все, это твоя гитара. Поздравляю, ты победил. Спасибо. Все. Поздравляю. Учись, играть дальше и к совершенствуйся, и все будет круто. Чехол. Спасибо. Все, ладно, мы пойдем, тогда. Я подпишусь. Обязательно. Все, спасибо. Спасибо большое. Ну ты... А это был проект? Нет. <свят> ты, ты, ты рад, что... <свят> а, да. вот так, так бывает? Ну, вот так вот, да. Okay. Спасибо. Все, поздравляю еще раз. Спасибо. Короче, смотрите. Э -э нужно сыграть кузнечика, получить приз. Кто будет? Хм, Попробуем. Паша. Три попытки. Не, стоп, а как же он играет? Вторая попытка. Шикарно, смотри, все, уже выиграл. Я тебе еще предлагаю. Смотри, ты выиграл 1000 рублей, да? Я тебе предлагаю либо второй раунд, но тогда 1000 рублей сгорает. 100 Либо... 100 рублей. Это окупит все, что я сегодня потратил. Почти никто еще не выбирал тысячу. Все хотят рискнуть. Ладно, спасибо. А что было? Если бы второй раунд прошел, там бы приз, приз гитара была. А во втором раунде нужно сыграть так. Ладно. Спасибо, пока. Да не, я шучу, на самом деле там посложнее было бы. Блин. Беднее, беднее. Надо давить на второй раунд побольше. Здесь Нужно сам, повторить, м... повторить мелодию. Точнее, повторить за мной и получить приз. О, это сложно будет. Но я сам на китайке, но фингерстайлом не занимался. Не, не фигерсайл. А, просто? Ну, давай. Смотри, первая. Просто типа на аккордах, что ли? Имеешь? Это первая, да. А можно без медиатором или с медиатором только? А у меня, я же ногтями. А, -а, -а ты же ногтями. Ну, точнее, можно рукой. Медиатор же... Просто в таком же ритме, те же аккорды. Так, как там было у тебя, восьмерка типа? Нет. Типа того? Ну ладно, это, я думаю, можно засчитать. Но вообще ритм был... Может, ладно, смотри, ты прошел первый раунд. повтори второй раунд, получишь приз. Довольно. Ты сейчас выиграл 1000 рублей, но если ты выбираешь второй раунд, то 1000 рублей сгорает. Ну давай лучше ты еще заберу Серьезно? Не попробуй второй Ну давай, ладно, давай, давай, честно, стало Давай Можно повторить мелодию Блин, нет, я, наверное, не смогу Могу еще раз повторить? Ну давай, давай Ну давай попробуем давай Три попыточки Так, сначала Первая, вторая, да? А вот все, я не подсказываю Игорь, мы верим в тебе. Так, первая попытка была уже. Давай не торопись. Все, вторая попытка. Так. Блин, я не помню. Блин, я не помню. Давай, третья, попробуй. А вдруг, а вдруг получится? Там уже неправильно, да. Ну, ладно, если бы ты повторил, ты бы взял эту гитару себе. Блин. Забрал за гитару. участвовать. Да. да ладно, спасибо за участие. Давай. Парни. в голову одна идея поучаствовать у нас может каждый поэтому я предложил андрей попробовать тебе да. давай да что ты не сыграешь ты же умеешь играть что? ты умеешь играть <смех> окей первый раунд <round> будет легкий смотри <смех> <смех> ты умеешь аккордами? аккорды я сыграю ну ладно смотри Так как Андрей много, немного умеет, поэтому ему чуть посложнее. Чуть посложнее. Готовы? Ага, я понял. Первая попытка есть. Ладно, это считается. Как удобно играть на гитаре, которая висит. Да. Так, ну и смотри, второй раунд. Че, вообще, кстати, во-первых, ты еще рублей забираешь или пробуешь дальше? А я знаю, что дальше. А ты не знаешь, что я для тебя подготовил? Нет, давай дальше. Я сейчас сольюсь, потому что он сейчас сыграет Нет, я специально для себя разобрал то, что ты вроде и можешь. Я уже вижу эту опасность. Да смотри, это просто. Я сыграю еще за раз The Last of Us. главная тема. Просто запомни лады. Давай. Ну, у тебя есть три попытки, ты можешь... Просто увидел, что вначале ты дергаешь две струны. Не-не-не, одну, все по одной. Не две сразу? Не-не. Я уже забыл начинать. У меня плохая память. Ну, примерно так. Я понял, надо куда-то сюда, но я не запомню. Ну, к сожалению, да, но скажи, чтобы все было честно. Да, честно, но сложно. Просто мне казалось, что здесь очень легко, потому что здесь по факту на одной струне мелодия идет. Четко, но... Поздравляю тебя с участием, спасибо. Пойду снимать. Конечно, давай. давай. Смотри, повтор повторить надо мелодию ага. и получить. Приз, собственно. Первая мелодия. Таше... Нужно сначала аккордами повторить. Давай. Давай. Сейчас я не стремлю. Ритм помнишь? Да. Другие? Да. Блин. да. Супер. И, короче, второй раунд, либо 1000 рублей. Если второй раунд, 1000 рублей сгорает. Но второй раунд, приз хороший. Ну давай. Нужно повторить мелодию. Угу. И еще раз могу. Угу. Да. В общем, наш приз за фри раунд – это коробка конфеток. Ага. Вот, сейчас мы сходим за ней. Ага. Ладно, еще шучу. На самом деле, в приз у нас – гитара. И ты да? Да, заберешь гитару. Офигеть. Вот. Серьезно, да? Да-да-да. Э, ты повторила? Ой, повтор... Да. да э, собственно, чехол и чехол от гитары. Все, это гитара твоя. Да, да, поздравляю. Спасибо. Сейчас я такой ремень забираю, у меня, к ага. сожалению, один. Вот. Э, учись, значит, совершенствуйся и не забрасывай ни в коем случае, это я вот единственное, что попрошу. Вот, все, чехол. Спасибо. И еще раз поздравляю. Спасибо. Пока. Пока. Все а, вы, да. Пока. <связывая> <связывая> спасибо еще раз. <связывая> Конечно. На это видео подошло к концу. Обязательно ставь лайк, если ты хочешь видеть новые форматы, потому что мне нравится снимать новые форматы. Мне не нравится снимать новичка, который заходит лучше, чем все остальные видео. И я очень благодарен, если ты подписан на канал, если ты поставил лайк и написал что-нибудь в комментариях, неважно что. Спасибо. Всем пока. Дайте...